Но зато не менее содержательный. И мы поговорим о новостях, которые произошли за последнюю неделю. Но вначале, по традиции, конечно, хочу сказать о мероприятиях. Завтра, то есть 29 апреля, в Минске в пресс-клубе Беларусь планируется мероприятие, связанное с записью подкастов в медиа и не только. То есть, как гласит подробное описание мероприятия суть такая разговор будет о том зачем вообще нужны медиаподкасты есть ли разница между медийными подкастами и любыми другими реально ли монетизировать подкаст в нашей стране какие подкасты лучше слушаются и почему и на что вообще обратить внимание начинающим подкастером то есть как делать как зарабатывать на этом Короче, будет интересно. Вот, значит, из приглашенных кто планирует прийти? Анна Шутова, Света Круцко. Это подкаст маркетинг Бай. Ну, то есть, видимо, о монетизации расскажут. Александр Найденов, Радио Юнистар. Радио Плато. Вомп студия. Проекты для 34 мультимедиа магазин. Павел Свердлов, Еврорадио, Антон Родненков, идей, идейный подкаст «Центр новых идей», Анастасия Пелюгина, Радио Свобода и другие. То есть я думаю, что если у вас есть желание, то можете приходить. Веры Хоружий 3, 601, видимо офис 601. Это Минск. Мероприятие состоится завтра с 19 до 21 часа по минскому времени. А теперь перейдем к новостям первая новость, о я бы хотел сказать, связана, конечно же, с Пасхой. Точнее, с тем, как наш великий вождь и отец народа ее провел. По традиции он любит теперь заезжать на Пасху в разные деревенские церкви, в небольшие поселки. И в этот раз он как бы не сделал исключения. Берет пример с Путина в этом плане. Вот Наша Нива сообщает, что Александр Лукашенко и Коля на Великдень изнову наведали Весковую церкву. Ну, этой раз без митрополита Павла. Александр Лукашенко у святого Великдня э, запалил свечку у храме села Острошицы Лохойского района, передая корреспондент Пилта. Э, да, вот он только, как говорится, валил не так давно перед Пасхой кресты, а теперь уже пошел грехи замаливать да, ставить она, свечки. Странно, что на прошлой неделе это была тоже Пасха у католиков, но он их не поздравил. Ну, вот, тут смотри, в чем дело. У нас как бы... Это тоже да, странно, что за дискриминация нет, такая? Нет, так, дело в том, что государственные как бы, религии у нас считается, как и в России, православие, потому что их большинство. Поэтому Лукашенко э, ориентируется именно на это. Католиков он вообще почему-то недолюбливает. Вот вспомни его недавнее высказывание по поводу э, кардинала Свентка, который, кстати, умер 8 лет назад. Что он типа да, тут да, воду да, в... Хотя по факту, помимо него, еще и не католики, еще православные, поэтому высказались, что это что-то в вероломстве. То есть это, ну, как выразиться, чтобы не обидеть никого. Ну, короче, это очень плохо, грубо говоря. И католики, и православные высказали, что то плохо, помимо католиков, собственно говоря. А он только привлек именно католиков. Вообще-то все высказались. Тут дело в том, что это связано, я так думаю, изначально с тем, Пошли. что это связано, как бы да, католики с Западной традиции, и поэтому оппозиция, как бы в его понимании, видимо, как-то связана с католиками, и с униатами и с протестантами. Поэтому вот он их недолюбливает, потому что они как бы его враги. Хотя Путин ему тоже не друг. И Гундяев тем более. Поэтому Нет, не не знаю. Он же поддерживает митрополита который, РПЦшного, который приехал с России всячески и с ним ходит. Везде. Ну поддерживает ему выгодно как бы это, выгоднее всего. Ну тут дело такое, в общем, ладно, к сути. Он все то есть поэтому он и не гонит на православных. То есть, не, основное, он, то есть Он, он основное, православный да? атеист, все это как бы знают. А теперь после свала крестов можно сказать, он православный сатанист. Ну, это, это как бы, да ладно, такое. В общем, суть. Пришел <просил> он в церковь в деревенскую, поставил <просил> там свечи. Ну да, то есть он чисто поддерживает православных, на католиков на прошлой неделе было наплевать полностью. Хотя у нас тоже есть католики и другие веры, собственно говоря. Нет, тут дело вообще не в католиках. Если развернуться шире, то суть такая, что на той неделе праздновали Пасху те, кто отмечает по Григорианскому календарю, то есть по-новому. Это не обязательно католики, протестанты, а вообще все, кто отмечает по вот новому календарю. Да? Да, а он, здесь по-старому, по, да. по Юлианскому календарю. Поэтому разница ⁇ это одна и та же дата, просто календари разные. Это как с Рождеством. 25 и 7 января ⁇ это одна и та же дата, просто одна по новому календарю, кстати, другая по старому. Кстати, у нас же 25 уже был выходной, а россияне об этом не знали, даже что у нас католики и все остальные. И он и в этот день же поехал на поклон к Путину. Что самое примечательное. Тут то же самое. То есть на прошлой неделе он наплевал на одну часть общества. Но рубль, рубль креста – это другая часть общества. Ну, это, это, реально видно, на, на чьей стороне он чисто играет, а в какие ворота. То же самое с крестами. Он не хочет видеть напоминания о проделках НКВД его друзьях непосредственно. Поэтому он сносит эти кресты и ставит деревья, там, чтобы не было ему вообще видно, что там происходит и так далее. Только вот этот кабак, который незаконно построен. Вот, он, значит, поехал в Логойский район, но, как говорится, не только этим у нас сегодня прославился Логойск. Дело в том, что буквально тоже вчера там задержали еще и активистов Молодого фронта, которые собирали подписи против скандального посла Бабича. Значит, суть какая? А, вообще, информация появилась в Фейсбуке, и потом мы это быстро перепечатали СМИ. По поводу того, что активистов там задержали. Но как бы протоколы дали немножко не за это. То есть есть даже видео. Сейчас я покажу, собственно, процесса, как это все проходило. Ничего. Ничего не а Ничего. По, по закону мы полное право, мы, мы, мы ничего не проследуем судебным да? если мы все сделаем по законодательству. Не... есть мы... 99, по Пожалуйста, проследуйте. Автомобиль, мы проследуем, мы в куда да. видео, Да, так, а, почему? Надо на проезжей части машины оставлять. машине мы подойдем, но больше мы никогда не пойдем. Я же не моя права. Я же не моя права. Ты не Алло, Валер, витаю. Слушай, Валер, я только поспел твой номер набрать. Молодый фронт, 5 активистов, у нас в Лагойске зараз Вот, там бы я не поспею. Везде, Что мы кончили? Президенту Александр Григорьевичу о том, чтобы он повернял, вернулись в Какие снисли? Кому-то не ничего, мы не имеем права извернуться президенту, собрать подписи? Вы вы опыта, права. Алло, установлено а это право, именно каждый, каждый человек 200 -200 может раздать 200 000. Мы берем подписи за папы в лагерь. А это а не нужно дополнительное снижение. И все. Уже в собрали да, Собираем подписи. Для этого не нужны никаких разрешений и так далее. Каждый, каждый гражданин может выйти объяснить полностью. И все пытания ко мне, я отказываю за все, что здесь отбывает. Молодец. Почему транспортная? Загружаем. Итак, вот, это была информация по поводу задержания молодофронтовцев 27-го. Они собирали в Логойске подписи против Бабича, и получилось, в общем, вот что. Как сообщает Новый Час. Mm -hmm. Вось, як поведомляю, на своей сторонце у Фейсбуку Павел Сверынец, у Логойску был затриманный лидер молодого фронта Денис Урбанович, и шеточ отвера молодофронтовцу. По передней информации, за сбор подписал супроть амбассадора России Михаила Бабича. Сирот затриманных Иван Мирончик и Виталь Трегубов, район Трусов. А пошни находится у КСН комиссии по справах неполногодовых и чекая, коли его заберут батьки. Вось, у 17.14 Павел Северинец поведомил, что Молдофронт за Виталя Трегубова и Артема Клепца выпустили, с клауши протоколы по 23.34 КАП. Порушение, парадку, проведения массовых мероприемств. А, ну, тут дело такое. То есть, это статья старая, поэтому также по поводу информации. Как бы Сначала считалось, что за, под, за подписи, а потом, как оказалось, за чернобыльский шлях. То есть, за участие в чернобыльском шляхе. Поскольку мы знаем, что оппозиция отозвала заявку, и просто все желающие прошли шествием. Это, естественно, было с точки зрения власти незаконно. Хотя, как бы, люди имеют право ходить. Это традиционная наша акция. И тут проблема в том, что государство придумало такие законы, которые не позволяют людям свободно выражать, скажем, свое мнение и э, осуществлять вот, проведение таких мероприятий. Хотя Конституция это не запрещена. Да. То есть, даже в России... По 35-й статье Конституции. Есть, в стране, в которой... очень куча стран, КНДР, блин, не знаю, где-то. Такой вообще бред придумали. Соответственно, с 35-м Конституции мы имеем право э, на проведение таких мероприятий, которые не нарушают общественный порядок и как бы никому не мешают. У нас свобода проведения мероприятий. Однако, по нашим действующим законам, у нас назначены определенные места, загоны, так называемые, в городах, где можно по уведомительному методу проводить мероприятия. Это Бангалоры, всякие Кивиские скверы и прочее. Все остальные мероприятия должны подаваться обязательно заявка и в случае разрешения надо еще заплатить за услуги милиции, там скорой помощи, упорки мусора и прочее. Что не есть хорошо? Зачастую суммы просто фантастически да, Нужно, если ты там ходишь, не знаю, в парк велопрогулку вело прогулку сделать, нужно согласовывать там, не знаю какие спортивные мероприятия тоже нужно согласовывать и плати за это об что, этом мы тоже. поговорим подробнее то есть дело тут не только в политике вот смотрите значит сейчас заканчивая тему задержанием скажу по поводу илларриона то есть тут дело отдельное он несовершеннолетний поэтому на него тоже склали 2334 часть первая за участие в чернобыльском шляхе а также еще и по статье 94 за то что как бы родителей не должным образом воспитывали да Поэтому тут такие дела. То есть государство пытается давить, в том числе на семьи, да, пытаться вносить какой-то разлад, чтобы родители были против детей, и не разрешали им как бы участвовать в разных мероприятиях, да, то есть не поддерживали их. Они пытаются как бы внести разлад. Но родители и так против, потому что они боятся, что их уволят с работы и у них будут проблем принципе. Поэтому никто никого не пускает. Люди запуганы, банально. Поэтому людей на этих акциях крайне мало из-за этого. Так как люди знают, что их очистят, уволят с работы если на государственные предприятия. А у нас таких очень много. У нас 70% экономики именно государства. То есть социализм сраный, посредственно. Ну, собственно, вот. То есть люди знают, что тебя задержат, посадят на 15 суток. И оштрафуют еще с дополнительным к этому если не поставить вот человек задал интересный вопрос вольный мастер спрашивает а по поводу свадеб как а, таки да интересный вопрос со а свадьбы это разве не массовое мероприятие то есть получается поэтому а заходу если да. ты решил где-то свадебку провести то это как бы тоже получается массовое мероприятие что надо тоже ä, платить услуги милиции да, что похороняли а то мало ли что то есть власти непоследовательны А так такие есть, в принципе, это массовые мероприятия. Но есть к счастью пока мар. не придираются. вот Но, говоря об этом дальше, то есть вообще сейчас под угрозой стали многие мероприятия. Марафон сорвался. Католики не хотят платить за дозвол на перегрымку. И, ось, Белсат, поведомляя, кто еще отмовляется от массовых акций. у веростней католики родиншины не зладили перегрымки у костел. Мати Божий Ясногорской, куда со спевами и молитвами пешу ходить амаль 10 годов. Официальный зворот доверников написал э, пробачь костелу у коптелцы Михаил Лостовский. Информация распоусюдживается по католических парафиях э, города. У концы вересня каждый год мы проводили первые перегрымки, э, перегрымки у каптелку у с, э, санктуар Суктуары Мати Божией Яснохорской, у в этом году перегрымок не будет за постановой Совета Министров номер 49 от 24.1.19 аппаратку оплаты послуг при проведении массовых мероприемств прозьякуя, кожная такая перегрымка обыдется коля двух с половой тысяч долларов только за дозвол на ее проведение, не уличуясь у всех инших додатковых выдатков. То есть вот это как бы показывает суть. Что власть вот этим законом нарушает конституцию и реально забирает свободу у людей. Это касается и марафона, например. Был марафон. Так теперь даже одиночный пикет согласовывать. Больше у нас все собирается. надо согласовывать. Ну, по поводу одиночных пикетов, тут вопрос немножко в другом. Там, насколько я понимаю, ты платить за охрану не должен, потому что это все-таки такое мероприятие специфическое. Там просто дело с разрешением. То есть тебе могут разрешить, могут нет, в зависимости от того, за что ты до собираешь пакеты, где. Такого, до, до такого еще пока не додумались. Хотя думаю, додумаются, глядя на нас. Я просто один человек не в силах пока заплатить такую сумму, видимо. А когда проводит э, организация оппозиционная, они думают, ну хоть с них хоть что-то там поиметь какие-то деньги. Ну, вот забудьте слово оппозиционное, тут касается в принципе всего общества. Мы же только что это озвучили. Да, но изначально как бы планировалось именно так. А теперь да оно затрагивает и всех остальных дальше кто и еще отказался зеленый, например, БРС, а, мы кто, должны кто, кто кто еще отказался вот вместе с католиками и с организаторами марафона профсоюз рэп также отказался новый час поведомляя незалежные профсоюзы отмовились от акции на день працы то есть тоже традиционные акции на 1 мая Профсоюз РЭП проводил в прошлом году, в этом они отказались. То есть, причина та же, что и с Чернобыльским шляхом. Не хочет платить милиции за Хову. То есть, ну, банально нет денег вот на такие вещи. Потому что деньги приличные. Белорусская конфедерация демократичных профсоюзов вырушила у 2019 году отмовиться от проведения уличных акций на 1 травня. Международный день солидарности процевных. Причина та, что и с чернобыльским шляхом. Не хочет платить милиции за хову. Отмову от акций подтвердила радио подтвердило радио свобода старшиня конфедерации александр ярошук это решение приняли 11 красовика. ну то есть такие заламывают деньги что профсоюз рэп отказал то есть сейчас все идет к тому что у нас может быть настоящая тишина то есть акции не будут проводить и когда же кто-то пошутил в скором времени государство само будет заставлять оппозицию и вообще людей выходить на акции, чтобы денег заработать. Типа давайте идите на акции, организуйте что-нибудь, да, а то у нас денег в бюджете да, мы нет. Каким штрафу получить от вас? Ну, кормите нас. Да. Еще интересные вещи, связанные с профсоюзом рэп. То есть, возможно, вы читали довольно таки такое резонансное сообщение о том, что профсоюз рэп принял участие в подаче заявки на Бессмертный полк. То есть, я когда прочитал это, я немножко офигел. Я понимаю, что профсоюз Рэп это такая, ну, немного левая организация, да, но все-таки профсоюз Рэп и как бы этот Бессмертный полк, это чисто про промосковская проватная инициатива. Но, разобравшись немного, а все оказалось совсем не так печально. То есть, смотрите, Георгий Разумов. Меня ввели в заблуждение, я поддерживал мирное шествие памяти, а не акцию с портретами Сталина. То есть, когда стали разбираться, выяснилось вот что. Как стало известно, несколько членов независимых профсоюзов в Витебске подписали заявку на проведение в областном центре акции «Бессмертный полк». Среди подписантов оказался и Георгий Разумов, представитель профсоюза РЭП в Витебске. То есть, вот это и вызвало э, все это, весь этот шум. Но потом, то есть Разумов для чего подписал? Он, как вот и написано было в заголовке, думал, что это просто, ну, акция памяти, там, почтить погибших родственников, которые воевали, там, дедов э, с нацистами, как бы, ну, чего плохого. Но когда он узнал конкретно, поподробнее, что за бессмертный полк, ну, бывает так, человек не знал, к примеру, он думал, ну, акция памяти, акция памяти. Что это, оказывается, это никакая не акция поминовения, это пропагандистская, кремлевская акция, которая способствует э, распространению сталинизма, э, вот этой имперской идеологии. То есть это совершенно враждебная нам вещь. Когда он узнал, то малость прифигел и отозвал свою заявку. Поэтому не беспокойтесь, все там нормально с профсоюзом рэп, там нормальные люди. Вот, приходится в чате тут немножко еще отвечать, ну вот. Значит, суть такая. Он прокомментировал эту статью для праца Инфо. так. Представители партии «Справедливый мир», но ну, это оппозиционные коммунисты, обратились ко мне с вопросом, не возражаю ли я, если у нас в городе пройдет шествие к 9 мая. Люди выйдут с портретами своих погибших родственников, ветеранов. и ответил, что не возражаю против мирного шествия в память о погибших. Когда мне объяснили, что будет подана заявка в полком на проведение этой акции, я дал свое устное согласие, но никто не пояснил мне, что эта акция под эгидой русского мира. Позже я прочитал, что такое бессмертный полк и впал в оцепенение. Это, мягко говоря, некорректно э -э не сообщать людям всю информацию. Это не акция памяти солидарности. она вносит рознь и ксенофобию. Когда даже, то есть даже наша власть, даже государство Лукашенко не приветствует проведение этой акции. В прошлом году ее даже пытались запретить. У нас есть акция своя, Беларусь помнит. Она такая нейтральная, без портретов Сталина, Ленина и прочие фигни. Вот. А тут, прям вот такая. Почему? Она со Сталином, портретами Ленина Сталина, как 9 мая в прошлом году на этом мемориале в центре Минска. Нет, так это как раз таки бессмертный полка я говорю про Беларусь помнит. Ведь дело в том, что в прошлом году. Те, кто собирался выйти на бессмертный полк, они-то все равно вышли. Они проигнорировали запрет тот и потом им задним числом разрешили. А Беларусь помнит это такая более нейтральная акция? То есть так это они это... были на вечном огне с майк ДНР ЛНР и да, со Сталиным, да, это заявители, это именно вот бессмертный полк, это вот Сталин, Ленин и все прочее такое слава Путину, там ну, такие. Вот, вот этот чувачок, которые... который там с Майкой Красной, Русь молодая или как моего ну, э, да. с... рысь, рысь это... все. Против. Да, всякие вот такие русскомирные фашистские организации, которые здесь замаскированы под какие-то нейтральные там информационные ресурсы. На самом деле они работают против независимости Беларуси и их не так давно обличили, эти все издания. В каждой области действуют такие издания. давно уже обнесли. Там уже куча исследований по этому поводу. Только вот это исследование, которое сейчас появилось, они все так, не знаю, проспали, что ли. Нет, про просто сайты, сейчас там... это стало необходимо. Конфликт между Москвой и Минском усиливается, и поэтому государство сейчас на это больше обращает внимание. А раньше закрывали глаза. Не государство. Не государство это частные СМИ. Туба и наша Нива – это не государство. Нет, так просто именно вот смотри на сам фон. То есть исследования прошли давно, но об этом как-то не говорили. Потому что, ну, это было так, не принято. То есть независимые СМИ, они всегда знали, что это враги и что они есть. То есть об этом как бы не надо говорить между оппозиционерами. Они и так в курсе, кто это. А это рассчитано в первую очередь на людей, которые не в теме. Чтобы они знали. Чесноки эти всякие, это еще в 2014 году там об этом говорили. В 2014, 2015, 2016 по поводу всех этих изданий. Так вот, значит, суть такая, что... Все решения такого рода в рэп принимаются только коллегиально, на заседании руководящего органа, отметил лидер профсоюза Геннадий Феденович. То есть тут суть такая, вот человека попросили, ему сказали, давай ты там тоже за компанию подашь, заявочку, там вместе с нами, там со справедливым миром. И он устно сказал, что ну да, хорошо. А потом он узнал, что за бессмертный полк и сказал, что э, нет вообще-то. И рэп вообще-то подает... Коллективно заявки, то есть это не та организация, что вот кто-то захотел и что-то сделал. Там все решается коллегиально и как бы с разрешения, скажем так, большинства. Поэтому все нормально. Можете быть за рэп спокойны. Еще одна новость по поводу давления на Федынича. То есть пока вот все эти события происходят, административные дело против Федынича закрыли. Замначальник РОВД, то есть мы знаем, что его ничего вызывали, там были проблемы определенные, мы это освещали. Значит, вот, замначальник РОВД Центрального района Минска не увидел состава правонарушения, Но, как бы, давление оказывается все равно. То есть человек не может выходить там, да, свободно. То есть, ну, как домашняя химия, так называемая. Он находится на постоянном контроле и поэтому вынужден был передать полномочия другому. Значит, вот э, В чем суть? 24 апреля в РУВД Центрального района Минска состоялось рассмотрение протокола о административном правонарушении, часть 1, статьи 17.3 КОАП. Э, в, вот, в отношении лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича дело рассматривал полковник Басов, замначальника управления РУВД Центрального района. После моего опроса, просмотра видео... И выступление адвоката последовал вопрос: что предлагает адвокат? Защитник, не усмотрел в моих действиях элементов административного правонарушения, замначальника управления согласился и прекратил административные преследование в связи с отсутствием состава правонарушения. В пятидневный срок нам будет дан подтверждающий документ, отметил Федынич. Вот, 30 марта Геннадия Федынича задержали двое сотрудников милиции отвезли на свидетельствование дыхания. В трубку показала то ли э, один и 3 то ли и 5 промили однако взять на кровь для более точного анализа медики отказались а уже 3 апреля ему вынесли первые выговоры за нарушение режима отбывания домашней химии вот давай теперь подумаем с чем-то вообще связано то есть три месяца назад то есть э, наш царь приезжал на ковер путин пару раз там неоднократно Потом был принят вот этот закон, точнее, три месяца назад же был принят закон по поводу массовых предприятий, чтобы полностью уничтожить протестную активность. Чтобы, то есть организации полностью нет денег, и они не могут ее оплачивать соответственно. Отказался от непосредственно вот этого Динамо, ну, БНР-101. Уничтожил Куропаты, то есть деревья заставил, чтобы не было вообще вида. Что еще? А, уничтожил активистов, то есть постоянные штрафы, судки и так далее. И вместе с этим э, увеличивается куча сайтов про кремлевских. Мы только что про это говорили. То есть, и не кажется, что идет полная фитальная зачистка перед э, захватом Беларуси? Ну, тут на самом деле тема гораздо сложнее. Дело в том, что кроме захвата Беларуси со стороны Кремля, самому Лукашенко сейчас покой в массовой сфере тоже нужен, потому что Будут парламентские выборы, будет евро, будут европейские игры. И он как бы понимает, что оппозиция ему говорила по поводу заключенных, что выпускай политзаключенных, иначе мы будем как бы противодействовать. Тут еще с рестораном с этим не решили вопрос. То есть он планирует зачистку, это ему выгодно. Ну, так наоборот. Вот это вот эти люди, которые он защищает, как раз-таки против Кремля. А Что, нет, его его это не интересует. Он вообще сам по себе и это он думает он о себе. Кремля. Ты понимаешь, он сейчас играет на он, одн Кремля. он одновременно борется, пытается бороться и с Кремлем, и с оппозицией. Понимаешь, он боится оппозиции против и. Кремля, но он ее боится больше, чем самого Кремля. Вот в чем проблема. Он борется с, с Кремлем, переводя таблички и режим на. Соблюдайте скоростной режим на русский язык? Нет, просто дело в том, что против Дэк Кремля у него рычагов намного меньше, понимаешь, Фридом. Он не может просто так выгнать Бабича, ну, например, так, или еще кого-то. Но он бы хотел, я никак. думаю, это сделать. Просто не он не влез никогда, в такое положение, никак. что он не может просто так это сделать. Простой, Простой вопрос, как он борется с Кремлем? Настолько, настолько, настолько, настолько насколько защитный... возможно. Это по поводу ответа МИД. Бабичу по поводу того, как они на это что, реагировали. Ну, что, Про то я и говорю, что у него просто очень мало рычагов для борьбы. То есть вот эта вся а шумиха по полномочный поводу полномочный этих СМИ пророссийских естественно, да. их пока не закрывают, но видно, что его но это, безусловно, за... нервирует. Постоянно. То есть другие СМИ закрывают. А... Зачем он их трогает тогда, если они против Кремля? Так я тебе Этитологи... говорю, они не за него. Тут для, того, для этого надо Они понять не логику Лукашенко. Я же тебе говорю, он боится независимых оппозиционных СМИ гораздо больше, чем Кремля. Путин для него Что такой враг си ситуационный. Вот сейчас да Путин не, не дает денег, денег, поэтому он Никакого пытается он... с ним бороться. Никакой он ему не враг. Что ты выдумал? Он, он наоборот работает на Кремле, защищает полностью альтернативные СМИ, дает полный кардплан наше СМИ и не разрешает никаких митингов с этим новым законом. Кремлевские и... СМИ у него и... тоже под контролем, то есть Беларусь, Россия, там НТВ Беларусь, все это он в любой момент их может отключить. Я говорю, проблема в том, что Кремль гораздо сильнее, чем оппозиция, и он не может просто так взять их и закрыть. Он находится полностью на крючке. Вот и все, видно, что он сопротивляется, как червяк на крючке, который хочет слезть, но он не может это сделать. Вот в чем проблема. Вот. Теперь давай спокойно. Ну, Конечно, отвечаю. Как... Как он сопротивляется? Покажи я же говорю кремлю. так, так как может. Проблема в том, что он просто Кремлю не может сопротивляться, потому что он сидит на крючке у Кремля. Еще раз вопрос повторяю ну, он, Я тебе уже на него сделал, ответил, чего это. ты хочешь? Там ты делал, что он не сопротивляется, он, наоборот сопротивляется. нет, он сопротивляется. Он сопротивляется. Просто он сопротивляется. я говорю, он не может открыто это делать, потому что в этом случае он у него будет серьезные проблемы. Он наоборот наоборот продвигает русский язык, уничтожает альтернативу, продвигает кремлевский. Язык. Он, наоборот, делает все, что выгодно Кремлю, уничтожает все, к 2024 году Беларуси не станет. Это факт. Все уже. От своей власти он не собирается отказываться. И вот эти вещи, я тебе говорю, они вынуждены Просто говорить о том, что Лукашенко действует специально ради Кремля, ну это очень странное высказывание. Он действует потому, что у него нет просто выбора. То есть он, естественно, хотел бы и Кремль послать, так, но он это не может просто сделать. Пойми это, это как бы очевидно. Он а, к, к следующей новости. Это проехали. Вот смотри. А, в Витебском университете Руководящую должность занимает поборница Русского мира, приехавшая из Луганска. То есть такое расследование проведено. Вот. Зайцева Ирина Павловна. Вот. дополнение к новости о сотрудничестве полез ГУ и ВГУ с непризнанной Донецкой Народной Республикой. Нам стало известно, что в 2016 году кафедру иностранных языков Витебского университета возглавила Ирина Зайцева. Это ну, новость довольно старая. Уже известно, что она оттуда уехала, как бы очень разочаровалась там в русском мире, не захотела почему-то жить в Луганске, который она освободила от Украины. И она уехала в Беларусь, как, кстати, многие поборники русского мира, которые почему-то не хотят жить в освобожденных территориях, как они считают, да, в мире там и покои. Они сваливают куда подальше. И вот, что значит по поводу этой Зайцевой. Август 2008 года, апрель 2010 проректор по научной работе Луганского э, университета Института культуры и искусств. Вот, во время работы заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Луганского Института культуры и искусств перевела преподавание дисциплин «История Украины и история украинской культуры» с украинского на русский язык, на чем не остановилась, и предложила филологам преподавать украинский язык по-русски, оставив по-украински только примеры. То есть э, вот так вот И с 5 января 2011 года директор украинского центра оценивая качество образования уволена с этой должности 23 марта 2014 года за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей вот с 2014 года профессор кафедры русского языка национального педагогического университета э, вот Около 200 представителей украинской интеллигенции написали открытое письмо к ректору Киевского педагогического университета и министру образования с просьбой уволить агрессивную украинофобку и коррупционерку из указанного университета. Зайцева была уволена и переехала в Витебск, где заняла должность заведующей кафедры иностранных языков в местном университете. То есть, ну, понятно, какой деятельностью она там занимается. И чего она добилась в АГУ? Значит, в университете она уже ознаменовалось проведением семинара, посвященного Дню родного языка, то есть русского. Да? При этом родным языком был выбран русский. Но ну, как бы некоторые, если удивлялись, почему такое произошло в день родной мовы. ну вот потому что такие люди руководят. 19 апреля 2018 года в ВГУ имени Машерова состоялась шестая международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов. Молодость, интеллект, инициатива. Среди многих свою статью на данную конференцию отправили и участники из колледжа Луганской государственной академии культуры э, имени Матусовского. Вот. Так, что еще тут есть? Удивительно то, что мы не признали Луганский Донец официально. Да. А в 2019 году она пошла дальше и кафедра иностранных языков провела целую неделю родного языка, как вы понимаете, родным языком в Витебском государственном университете был опять-таки русский. То есть вот это вот э, говорит о чем, о том, что и, Лука и, долгое э... время, подожди, смотри, Лука долгое время брал кредиты у Москвы, он рассчитывал в 90-е занять в том числе и посты руководящие в России, то есть он даже думал стать Президентом России, там, союзного государства потом. Потом, когда эта идея провалилась, он просто брал деньги в огромных количествах и завязка как муха в паутине. Теперь ему было бы выгодно от всего этого отказаться, погнать с санами тряпками этих бабичей, этих всяких завкафедрами вот таких вот. Но он это уже не может сделать. То есть Россия может в любой момент вызвать дефолт, она может вот закачивать всякую некачественную нефть, портить наши НПЗ. Они могут гадить нам где угодно и вредить. А у него возможностей для ответа не так уж много, потому что любая попытка увеличения, например, белорусской мовы или еще чего-то, и тут же всякие бабичи Мединские начинают грозить пальцем и говорить, у вас тут фашизм, вы тут развели русофобию и прочее. Никакой русофобии нет. Конечно, нету. но он вынужден реагировать на это. Как реагировать? Все это отменять, сворачивать опять белорусизацию, отменять вывески и прочее. Так, как и должен. Это ну, называется, говоришь, что он, он попал. против Кремля, при этом делать Да, он против Кремля, и... но он это делает, потому что у него нет выбора. Вот в чем дело. Он не против Кремля тогда. Но если бы он был за Кремль, то он уже давно да. здесь не руководил. Он бы потерял свою да, должность. У нас четвертый пять лет у нас осталось. Что с этим можно сделать самыми менять эту установку, которая развивать культуру есть курсом мало но этим и так все занимаются гражданское общество как бы этим занимается и занималось всегда поэтому тут вопрос о другом говорить почему этим не занимается государство это понятно почему хотя они стараются изо всех сил Всячески. Да, это же очевидно, а Лукашенко делает все, что выгодно. То есть он делает все, что ему скажет в Кремле. Абсолютно. Да, вот ДНР Кремле. не признал, Крым не признал, да. Вот это, кстати, первое было и эту еще Северную да. Осетию, там, Абхазию показать. и Приднестровье. То есть, это первое, что он должен был признать, если он действовал в интересах Кремля. Остановить торговлю потому, с Украиной. Показать, что типа он типа на стороне других. Но нет, он, этом, бы, он а... на стороне себя. Он на стороне нет. себя, просто Кремль его, нет. скажем так, главный кредитор, просто который нет. дает ему деньги. Поэтому нет, тут, тут, тут, тут все на самом деле понятно и просто. Он, он бы давно хотел соскочить. А, все, хватит, закрыли этот вопрос. Это глупый спор, как всегда ни о чем. Поэтому в следующий раз я буду проводить новостные стримы один. Потому что а, вот эти глупые споры, это вообще не тема нашего сегодняшнего разговора. И все к этому приходит. Дальше. Следующая новость а, по поводу весны. То есть, третий день судов над противниками аккумуляторного завода у Брести. То кроме того, что задержали активистов в Лагойске, также задерживали людей из-за протесты в Брести. И вот, а, были суды на, на неделе за 12 и 14 апреля. А, вот. У, у Брести третий день судов над противниками аккумуляторного завода, какие были массово затриманы 12-го и 14-го Сегодня повинны судить Величкина Владимира Правоборонца, Свирского Сергея Козловского Владимира и Малышенку Дениса, а так само Лепесевича Демьяна. Но это на неделе было, то есть это уже прошли эти суды. Вот. У всех обвинувачиваются в порушении артикула 23.34. У Гэты раз судить одночасово с э, так справы, слученное у одну вытворчить. Ведь где процесс судья Святослава Калина? Так, вот, значит, э, описание процесса. 11.10. Поседжение обновилось. А, так, 11.35. У судья снова обещанный пиропынок Владимир Величкин. Заявил ходатайство КАП, а протокол ему зачитали на белорусской мове. У 11.50 процесс обновился. Задоволено ходатайництво судья, зачитал протокол на белорусской мове. А Владимир Козловский сказал, что будет давать слумачение после сведок. Сергей Свирский расслумачивал в суду, что Семого Красовика с семьей был на площади Ленина, где Доведался с сайта Вагонкама, проводил проводилось мероприемство до европейских гульнов. Коли свято скончилось, с семьей по-советски прошел до дому на набережную. А его э, выкликали, ось он пишет, что меня выкликали у РУС, у якости Светки 12-го Там резко высветился, что у якости Светки опытывать... Не будусь, что я уже обвиноватшины. Отмовились а, у адвоката, расповел Свирский. Вот, да, привет всем, кто в чате, кто присоединился. Вот, Денис Малашенко отмовился давать тлумаченье. Демьян Еписевич заявил, что Наксама будет давать тлумаченье после Сведок. Величкин сказал, что выступить после Козловского. У 12.00 тлумаченье начал давать участковый Георгий Войтко. И он каже, что проводил проверку по рапорту, який был складен 7-го кроссовика после 6-го завода. Лепесевич сказал, что с самого начала материала его справы складались с порушениями. Администрационный протокол на его склали 8-го кроссовика. А доведался он про 12-го, когда пришел у РУС, як Светка. Так само он не смог взять себе адвоката, по словам Лепесевича, ему дали 10 хвилин, то как... Оборонца проехал у милицию. Ну, Оборонца не приехал, и все. 12.38. Так, ну в общем, ладно, чем закончилось все. После опошнего слова, активистов, судья Калина, вынес решение. Величкину 30 базовых величин, Лепесевичу 30 базовых величин, Козловскому 30 базовых величин, Свирскому 10 и Малышенко 10. Такое вот решение. Как говорится, а вы ожидали чего-то другого? По поводу Чернобыльского шляха. Чернобыльский шлях в этом году тоже прошел без согласования. То есть активисты подавали, оргкомитет подавал заявку, им даже разрешили, но в связи с тем, что там заломили огромные просто суммы на плату, что? Тысяч рублей, если не ошибаюсь, типа скидки. Да, там сделал. даже больше, там приличную сумму, и они отказались, потому что, во-первых, платить как бы ну за такое это вообще не то есть эту традицию надо ломать и они как бы правильно сделали как и учредители марафона и католики которые отказались тоже платить за мероприятие то есть сейчас я думаю всем организациям необходимо работать на отмену вот этого пункта бойкотировать этого ну, да, говорят, что это мерно это нарушается норма принципе проведения организации и так далее международный и так далее, то есть поднимать по этому поводу них в конце концов, с чем они вообще занимаются? И в первую очередь, я думаю, что тут необходимо тоже обращаться и к европейским организациям, донести это до евродепутатов, чтобы, как говорится, накануне игр европейских, чтобы был приличный такой скандал. По крайней мере, хотя бы подписи, одиночные пикеты устраивать. Но одиночные пикеты же не нужно платить и подписи собирать, но в конце концов, чем ну, эти все слушай, На самом хотят... деле мы уже сегодня говорили про попытку сбора подписей под Логойском, поэтому я думаю, эту тему а, проехали. То есть, кто хочет, тот пусть Кстати, собирает. Никто что не, да. не запрещает. Иди собирай, никто что не запрещает. За, актив... этот... за активисты, Они... за активистами следят и тут как бы дело в том что если ты попытаешься что-то сделать то тебя задержат их тем более задержали и предъявили обвинение совсем за другое то есть ты можешь даже согласовать тебя все равно возьмут если власти не понравится дадут команду и все ну, поэтому все это о чем ты говоришь это как бы такие ну, ну вещи спокойно, бесполезные спокойно, спокойно. спокойно они пробовали подавать заявку на одиночный пикет и они пробовали собирать подписи и чем это закончилось. То есть это как бы им, им бы раз не раз. разрешили. Они пробовали подавать заявку на сбор подписей. Ну об этом надо у них спросить. Такие вещи ну, просто не разрешают. Пускай... То есть уже об этом мы не раз говорили, что э, активисты, активисты, когда они пытались что-то там на что-то подавать, им на такие вещи просто никогда не отвечают. Вот. И то, и что считаю, они пытаются что делать незаконно... Власть за этим следит. Поэтому самое хорошее это когда люди, которые не состоят в таких организациях, было бы неплохо, если бы они подавали вот как раз да, заявки да, на одиночные эпикеты. И вот собирали подписывать. Потому, потому что все держится Я на нескольких людях. Теперь, если бы этих людей, если бы им дали сутки, а не штраф, то куропаты остались бы, например, без охраны. Поэтому активисты, они этими вещами не могут заниматься. Ну, в любом случае нужны новые люди которые бы да. пробовали подать заявки на сбор подписей. я просто дело в том Фридом, что бороться да. с властью законными методами это бессмысленно играя по их правилам ты никогда не победишь это, это как да, бы понятно покажи, всегда пожалуйста. необходимо действовать комбинированными методами такими какие власть не ожидает от тебя тунеядские марши да. например хорошо показали э, то что люди сделали то чего власть да, не ожидала и чего даже не ожидала оппозиция только сейчас так можно добиться чего-то если действуют нестандартно вот и мне извини но сейчас не танецкий не нет это просто как работу. один из примеров все остальные примеры тоже раньше примеры, когда да. акции типа чернобыльского шляха или дня воли когда они проходили впервые когда это было что-то новое то естественно власть она не была к этому готова и они реагировали они не знали как на это реагировать то же самое и с хлопающими акциями которые долго не решались разогнать и с голубями поэтому всегда необходимо действовать нестандартно и пытаться и не придумать разные новые интересные не заберут как это они обычно делают Нет, я говорю о том что решения такие должны быть нестандартными интересными и, и обязательно неожиданно власть хотя бы попробовать чем проблема? Я не по ней ну наверное в том что ты еще не пробовал до сих пор вот значит по поводу чернобыльского шляха значит смотрите пришло несколько десятков человек не даже несмотря на то что это была акция запрещена ну, потом, как говорится, мы уже знаем, что некоторым из них при пришлось за это поплатиться, там э, потом составили протоколы за участие в Чернобыльском шляхе. Но, тем не менее, люди пришли и на самой акции, насколько я знаю, никого не задерживали. Вот. А среди пришедших оппозиционный политик Вячеслав Сивчик, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова, ну, кто смотрел трансляцию Белсата, те видели это, заместитель председателя партии «Зеленых» Дмитрий Кучук, и его председателя ОГП Николай Козлов и, как пояснил Кучук, они пришли, чтобы выразить протест не только строительству белорусской АЭС, но и действиям власти, которые финансовыми поборами ограничили права людей на мирный протест. Николай Козлов считает, что требуя оплачивать услуги милиции на Чернобыльском шляхе, государство занимается удушением общества. Страна так много людей потеряла в Чернобыльской трагедии, а теперь Строить еще одну АЭС. Это позор, сказал Николай Козлов. Милиция просит пришедших разойтись и напоминает, что организаторы отозвали заявку на проведение акции. Людям предлагают пройти в Киевский сквер, где проходят разрешенные мероприятия. Вот здесь фотографии, представленные. 18.15. Активисты двинулись по улице Сурганова, каплицей жертвам Чернобыля, в парке Дружбы народов. Вот, освещение Не, ну, помимо Чернобыля куча других проблем. То есть я не понимаю, почему можно было просто не только там, память по Чернобылю, по поводу первого декрета, по поводу этого нового закона и так далее. Куча проблем, но, в принципе, я понимаю, почему люди не уходят. Потому что, как обычно, боятся лишиться места. Нет, просто. просто. Тут, тут дело, если ты говоришь к организаторам, то есть простые люди они вообще как бы не обязаны ничего делать, они все ждут, когда за них политики организуют. Вот в чем дело. И а сами они выходят только тогда, когда проблема непосредственно касается их всех. То есть когда в семнадцатом году было вот это третий декрет, когда прямо деньги требовали с людей с огромного количества платить, тогда общество поднялось. Теперь, во-первых, уже власть к этому готова. Они первый декрет составили более хитро, чтобы люди массово не поднялись. Они разделили их и отсрочили заявку на долгое время. И поэтому... Еще раз, Информационное поле полностью под контролем. То есть о про Чернобыльский шлях вообще никто ничего не знает. Ты думаешь, из 9 миллионов 500 тысяч белорусов граждан Беларуси кто-нибудь вообще помнит про Чернобыльский шлях? Ну то если есть, учитывать понимаю, что акция не проходит не 30 не лет не о нем не помнят достаточно но... проблема в том что большинству просто на него насрать ну какой-то шлях там ну и что это просто ну, не актуально на, 9... на 9 мая а 9 мая актуально 9 мая не просто актуально эту тему раздувает государственные сми и туда сгоняют людей то есть если ä, говорить о государственных предприятиях то люди выходят в приказном порядке многие. То есть им говорят, да, вы да, должны да, появиться обязательно да, да. до обеда там засветиться, чтобы вот ты был, все, работникам говорят прямо, а потом можешь там идти куда-нибудь. То есть это как спирать. Что? БНР. БНР не актуален. БНР, БНР уже было. И, кстати, да. людей пришло достаточно. Не то, что прям сильно да. много, но да, если да, учитывать, да. какая репутация сейчас. У этого праздника, что он связан с оппозицией, то достаточно пришло. А, ну, а чернобыльский шлях уже. Что? Чернобыльский шлях хуже Чернобыльский шлях хуже тем, что если БНР, например, касается альтернативного, скажем так, Дня Независимости, то Чернобыльский шлях, он связан конкретно с Чернобыльской трагедией, которая уже многих людей не касается. Они о ней забыли. То есть раньше было много вот этих ликвидаторов, да. А раньше это была прям вот такая боль, там, Чернобыль и все. Сейчас это уже подзабылось. Вот если островец рванет, тогда будет новая проблема. Тогда народ будет... Это, это будет. реально будет горячая тема. Слушай, ну завод еще в Бресте, в Ну Завод и, в Бресте, то... Брещане выходят. А? Просто, например, э, если завод в Бресте, то, к примеру, э, кто-нибудь там из Барановичи они не будут, например, выходить. Или тем более там из Витебска за завод в Бресте, потому что это совсем в другом конце страны. Такие вещи, то, такие они, протесты, да, они да, локальны. Понимаешь, тут важно понять психологию да, да. простого обывателя. А суть тут в том, что эти протесты локальны. То есть в Светлогорск. Будет приезжать только сознательные граждане, активисты из других городов. как можно В, в городе в чем проблема Минске было выйти за светлый А зачем в том-то и... дело? Это не, это и тех людей не касается. Ты им объясни его. Вот ну, ты да, говоришь вещи история. совершенно непонятные. То есть, понимаешь, то, что для тебя очевидно, для простых людей это абсолютно бессмыслица. Ну, так это можно объяснять. То есть чем оппозиция занимается тогда? Вот а... и объясняй, чем оппозиция. Ну а ты же читаешь смените все, да? Ты читаешь. Сайты партии, фейсбуки, твиттеры, вот этим занимается оппозиция. Проблема в том, что простые люди, они вообще этого не читают. Им насрать на это все. На оппозиции, на чернобыльские шляхи, на БНР и на прочее. Они просто живут другой повесткой. Они не, не знают о том, о чем ты говоришь. И они не хотят об этом знать вообще. Вот в чем. Проблема в том, что с вот с я это абсолютно вижу, абсолютно я подтверждаю нет. это эмпирически. Если бы им это, на это было не насрать, то сейчас бы мы видели огромные толпы людей. Не насрать, потому что это не знают. Нет, это не знаю Многие знают, нас но нас они ступен. просто не хотят выходить. Ты скажи вот людям простым на улице, почему вы не приезжаете, к примеру, на протесты, в Брест, или почему вы не приходите к Куропатам? Они скажут: а зачем. Просто вопрос. Ну, Даже что... не о том, что знаем, не знаем. И ты их спросишь, они может скажут, ну, что-то я слышал да, где-то. А зачем мне это надо? Вот. Простым людям Можно нас... нужно. Потому что подконтрольные СМИ абсолютно все. БТ, НТВ и, и так далее. То есть, все про все. То есть, нету ни одного позиционного канала. То есть в России есть оппозиционный канал, там их Москвы, Путинок, Севроп, и... Да, как пишут в чате: и... Чернобыль и... уже забыт. Жаль, рак остался только, да. Люди как бы не могут. Ну тут связи. Как, бы как я уже объяснил. тут много других проблем в плане экологии и других проблем вообще в Вот оппозиция да, даже Седобус... не смогла организовать чернобыльский шлях, потому что оппозиционные структуры разгромлены и как бы у них нет ни средств, ни людей, которые бы этим занимались. Если ты посмотришь, то каждый человек там практически занимается организацией целой кучи всяких вещей. Тут и политзаключенные, и куропаты, и чернобыльский шлях, и в каждом городе там какие-то вывески, таблички там памятные дни, какие-то кресты да, и все остальное. Виновата. По факту виноваты государство, которое вело их в это положение. И, По факту виноваты мы все. Государство, я понятно, виновата. является врагом сейчас гражданского общества, потому что правит диктатор. Повестку, абсолютно. В СМИ, в общественном пространстве. То есть сколько людей, к примеру, знают про Куропаты из 9 миллионов 100 тысяч человек? очень мало то есть а кто знает из этих кто знает что за куропаты то есть почему то есть нужно а вот поэтому а, Фридом говоря наперед я не не вижу особого смысла чтобы сотрясать воздух как правильно пишут в чате смотрит всего 28 человек поэтому от того что мы тут что-то будем говорить или не будем говорить это вообще ничего не решает мы как бы зачитываем не, но новости это... а не рассуждаем здесь поэтому давай зачитывать новости иначе не, я но перейду это... в, в монопольный режим и отключу дискорд ну, мало ли кто-то просто последний мысль, мало ли кто-то из этих не, но просто я заключил... как бы пояснил просто ты пытаешься говорить вещи которые ну как бы странные риторические и часто ну смысл их не совсем понятен как бы. у нас есть то что есть если бы кому-то было допустим интересно эти акции они бы приходили то есть все делается настолько насколько возможно проблема сейчас в людях то есть не хватает людей инициативных которые бы действовали а это вопрос как бы каждому человеку отдельно если ты чем-то недоволен, просто придумываешь какую-то инициативу нет. и делаешь это. А не нет, говоришь нет. другим, что надо делать. Потому что у нас 9 миллионов тех, кто говорит, что, блин, все так херово, надо что-то делать. Так возьми да и сделай. Не надо говорить. Просто делай молча. А потом, когда ты сделаешь, потом ты придешь и скажешь, что я что-то делаю. Вот так должно быть. Логика такая. А не говорить, почему те не делают, а почему эти не делают. Потому что ждут, В пока здесь этом... делаешь. Абсолютно Вот, поэтому В... не надо сотрясать воздух и повторять одни и те же мантры. Почему то не сделали? Почему это не сделали? Раз не сделали, значит в этом есть какая-то причина. В каждой вещи есть какая-то причина. И от того что мы эту причину найдем, как бы, это не обязательно что ее решить. Раз кто-то не сделал, значит у него на это были какие-то причины. Может не хотел, может не смог, может не дали. Важно не это, важно то что он должен найтись. Тот, кто именно сделает. И потом это покажет, это покажет свободные СМИ, это как бы сыграет свою роль. Вот на что надо давить в первую очередь, а не повторять одни и те же мантры каждый раз. Итак, перейдем к следующей новости. БелЖД информирует о повышении стоимости билетов в сообщении с Украиной. 26 апреля в Минске, Белта сообщает, Укрзалезница проинформировала Белорусскую железную дорогу об увеличении... С 27 апреля 2019 года стоимости проезда пассажиров в международном сообщении по территории Украины со странами СНГ Грузии, Латвии, Литвой и Эстонии. Вот, в связи с этим общая стоимость проезда в международном сообщении Республика Беларусь-Украина увеличится на 16-29% в зависимости от расстояния следования пассажиров по территории Украины и выбранной категории вагонов для поездки. А, например, стоимость проезда в фирменном поезде номер 86 Минск-Киев в купейном вагоне без рациона питания увеличится на 16% или 20 рублей. 72 копейки и составит примерно 154 рубля 35 копеек то есть а до этого было где-то 130 чем-то рублей вот в плацкартном вагоне на 16 процентов то есть на 13 рублей до 95 99 стоимость проезда в скором поезде номер 94 минск одесса в купейном вагоне увеличится на 29 процентов или 54 рубля 80 копеек и составит 243 рубля 74 копейки Плацкартам в плацкартном вагоне на 29 процентов на 34 рубля 63 копейки до 153 рублей 72 копеек вот такая информация неутешительная также лукашенко как сообщает белта обсудил с путиным вопрос поставки некачественной нефти то есть 27 апреля, Новополонск. А Белта сообщает президент Беларуси. Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Сообщила журналистам глава администрации президента Наталья Качанова. Передает корреспондент Белта. Наталья Качанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу. Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован. Будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы, исходя из э, заверений президента России, сказала глава администрации. А на Нафтане будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков, нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов. То есть Польша... И другие страны, они тоже перекрыли вот этот транзит нефти некачественный, до тех пор, пока все решится. А как ты думаешь, с чем это все связано? Это вообще случайность или это диверсия? Да, диверсия. Да, же. мне почему-то кажется, что придав... это диверсия. Видно же, что после того, при... как наш король, при... князь, при... пригодил тем, что эти трубы, начала диверсия. Чем? Ну, очевидно. То же самое вот этот бред про язык, Что его типа кто-то угнетает. Ну, полный бред. Потом он перевел, все-таки подчинился и перевел вот эту табличку, как ему сказал баби. Переведи мне эту табличку на русский язык. Он и перевел. Сказал, что ему сделал баби. Вот и все. Вот, еще прошли переговоры нашего президента. С президентом Сербии Александром Вучичем. Вот, президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы. Тоже сообщает Белта. 26 апреля Лукашенко заявил в Пекине на встрече с президентом Сербии. Наша экономика начинает подтягиваться ближе к политике. Речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. Ну то есть взаимодействие с Сербией. «Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам», — сказал глава государства. Александр Лукашенко, в частности, анонсировал свой визит в Сербию. «В настоящее время ведется работа по его наполнению. Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направление нашего сотрудничества». Вот, тут еще много чего, как бы, ну, речь понятная, нужны деньги, надо куда-то девать продукцию, хотя тут я бы сказал, что вообще взаимодействие с Сербией вещь хорошая, особенно неплохо было, если бы Александр Лукашенко повторил путь Слободана Милошевича и в Гагу переехал, его там звали куда-то в Брюссель, кажется, да, но вот, если бы он как Милошевич поехал бы в Гагу, да, его бы туда завезли, было бы неплохо. Если а лучше остался. бы, если, если серьезно, лучше бы он все-таки поехал в Брюссель и взял бы у них денег и послал бы Кремль в одно место. Вот и все. Но дело Это в том, влина... что денег бы он взял, но я думаю, Кремль бы он не послал в одно место, к сожалению. Так он и так посылает Ты же не слышал новость по поводу того, что мы договоры с НАТО начали сделать Нет, такие а договоры как бы... они на самом деле давно существуют. Просто сейчас. Это он пытается... Вот, вот как раз эта альтернатива... Подожди, то, о чем я как раз и говорил, что он играет э, на свою сторону. Не за Кремль, а за себя. Просто дело в том, что он завяз в долгах с Кремлем, поэтому он не может просто так от них отказаться. Но в качестве противовеса он пытается вот брать кредиты у других стран, пытается взаимодействовать с НАТО, с поляками, э, с литовцами, да, чтобы какой-то был противовес кремлю если бы он играл полностью на стороне кремля он бы таких вещей не делал у нас давно бы было признано днр лнр и мы бы уже в принципе по областям больших да, состав рф я признал, типа, показать что он э, запад, что, может типа, хоть немножко с ними Нет, сотрудничать, запад не дураки они же понимают что он не лояльный западу это он показать кремлю mm -hmm. в первую очередь я что, что кроме вас был. у нас есть другие партнеры будете сильно так сказать пальцы загибать там и кредиты нам не давать, так мы начнем развивать больше сотрудничества с Западом. Ну, при этом он переводит таблички на русский язык, уничтожает оппозицию и альтернативные СМИ. Ну вот, слушай, а буквально несколько месяцев назад э, ты пытался убедить нас в том, что у нас товарооборот с Европой растет, поэтому все, мы уже от России отошли, и наконец-таки у нас тут теперь чуть ли не независимость наступит. Понимаешь, это вещи очень поверхностные. Сегодня так, завтра так. Сегодня... Он топит там, за русский мир, вот как было несколько лет назад, георгиевские ленты повсюду вешали на разные места, а теперь уже это, как говорится, отошло. То есть, понимаешь, то, что ему выгодно, то он и делает. Поэтому тут, тут лучше не на поверхностные вещи смотреть. Я понимаю, что положение крайне хреновое, потому что, как и говорю, он сильно завяз в долгах перед Кремлем. Вот, по поводу денег, кстати говоря. На Тутбай вышла статья по поводу того, кто платит в бюджет больше всего налогов. И вот, как оказалось, самой доходной для белорусского бюджета отраслью по данным налоговиков по э, итогам 2018 года стала оптовая торговля. Сообщается в очередном номере журнала финансы, учет и аудит. В прошлом году она обеспечила 3,5 миллиарда рублей налогов или 14% от контролируемых налоговыми органами платежей. Приток по этой статье вырос на 9,7% после 25 в 2017 году. Уровень кризисного 2016 года выдали реальные доходы. Население превышено уже на 1 миллиард рублей. Вот на втором месте с отставанием в полтора раза оказались предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта ну транзитные всякие 2 и 1 миллиарда рублей или плюс семь и семь процентов третье место показав весьма приличный рост 21,6, и 6 заняла розничная торговля 1 и 7 миллиарда рублей с прошлогодней четвертой позиции откатилась на девятое место горнодобывающая промышленность О, у нас и горы оказывается есть и добывают что-то ну солигорск наверное. вот 934 Нет, что да, 934,3 миллиона рублей, или минус 29,4%, что объясняется зависимостью от внешней конъюнктуры, благодаря которой в 2017 году по этой позиции был прирост в 2,8 раза. Заметный прирост показало в 2018 году строительство 1,4 миллиарда, или плюс 29% налогов. Причем, отмечает издание, строительный комплекс впервые за 6 лет обеспечил положительный вклад в прирост ВВП страны. Заметный рост показали IT и связь 1,3 миллиарда рублей или плюс 11,7%. А также табачники 1,2 миллиарда рублей плюс 36,3%. Замкнула первую десятку нефтянка 934,3 миллиона рублей или плюс 8,3%. Честно говоря, довольно скромно. И вот он график. Топ-10 видов экономической деятельности по объему платежей в бюджет в 2017 и 2018 году. То есть синим это... 17 год, оранжевым это 18 год. Оптовая торговля, там деятельность сухопутная, вот то, что я перечислил. То есть это как бы такая такое дополнение. Дальше также Тудуба еще сообщает по поводу новости о том, что Бел инвест вводит комиссию за вывод определенных сумм. То есть вот, статья такая. Не прошло и двух суток, банк ввел лимиты на снятие наличных без комиссии, а теперь повысил их. В Беларуси банки начали вводить ограничения на снятие наличных без комиссии в банкоматах. Но из-за резонанса Белинвест пересмотрел лимиты в сторону увеличения. И, кроме того, банк отменил комиссию за снятие наличных с карточки в кассах. Ну, то есть раньше это касалось всех вообще операций по снятию наличных. Вот. Напомним, что анонсировалось, что со 2 мая без комиссии максимальная сумма для снятия наличных в банкоматах Белинвеста и партнеров банка будет составлять 500 рублей в сутки, а в месяц тысячи. Если карточка открыта в долларах, евро или российских рублях, то суточные лимиты по снятию наличных без комиссий в банкоматах планировалось ввести на уровне 200 долларов 200 евро в сутки или 15 тысяч рублей соответственно. А месячная 600 долларов 600 евро и 45 тысяч рублей, соответственно, российских. То есть это без комиссии. Скромненькие довольно-таки лимиты. Как раз, чтобы по 500 снять. И все. Вот В случае превышения, у кого есть, конечно. В случае превышения будет взыматься комиссия. Полпроцента от суммы или минимум 2 рубля белорусских. Или 3 доллара, или 3 евро, или 200 российских рублей. Ну, в зависимости от валюты. И плата будет взыматься в валюте, в которой открыт счет. В Белинвестбанке объяснили ранее введенные лимиты на снятие наличных без комиссии в своих банкоматах и банках-партнеров развитием системы безналичных платежей, использованием современных платежных механизмов, ну и, короче, всякой такой вот херни. И планировалось, что со 2 мая будет введена вот эта комиссия. Так, а вот комиссию за просмотр баланса в устройствах, самообслуживания, банкоматах и инфокиосках, начиная с 4 четвертого раза в месяц, банк не стал отменять. То есть теперь с мая можно будет только три раза в месяц посмотреть баланс бесплатно своего счета, а потом будет взиматься комиссия. С 4 просмотра баланса в месяц придется платить. Если смотреть баланс в устройствах Белинвестбанка, то нужно будет вносить 25 копеек за каждый просмотр, или 15 центов, или 10 российских рублей. И не придется платить комиссию только обладателям карточек Visa Infine. А дальше, что здесь еще? А, при просмотре баланса в устройствах других банков комиссия будет еще выше. К примеру, если это будут банкоматы не банков-партнеров, то комиссия составит 3 рубля 25 копеек белорусских, или 1,6 доллара, или евро, или 100 российских рублей за один просмотр баланса. Вот, Не слабенько так. А вот, еще... По поводу мероприятий я вначале не стал это мероприятие вносить вот как как мероприятие да как какое-то событие а решил его оставить немножко так на потом то есть суть такая что 29 апреля то есть завтра утром состоится у памятника ленина как сообщает сайт матерей 328 на площади независимости в минске будет какое-то там у них собрание это они приводят к вниманию блогеров, журналистов, там всех заинтересованных. Поэтому, если у вас есть возможность, можете также посетить мероприятие такое. Если, если не боитесь. 11.00 по Минскому времени, 29 апреля. Возле памятника Ленину, площади независимости. Вот. А собственно суть. Хотел сказать о чем. Что матери 328 так и не дождались согласования законопроекта по делу наркотического законодательства. То есть родные заключенных по 328-й наркотической статье требуют встречи с депутатами и представителями Совмина по делу изменений в Уголовном кодексе. На прошлой неделе родные заключенных собрали подписи, провели встречи с участниками МВД и Совмина. Тогда прозвучало, что чиновники между собой обсудят нововведение и озвучат ответ активистам Движения Матери 328. Однако... Никакого ответа не получили, что на сегодня люди, которые собрались возле здания правительства, узнали, что согласования в деле наркотического законодательства в будущем нет. Ну, то есть их как бы просто обманули, сказали, типа, да, мы там что-то соберемся, мы там что-то решим, ну, как, как всегда у нас оказалось, ничего не решили. Вот здесь в чате есть Михаил, он как бы не даст соврать, мы еще когда ездили в Куропаты в Минск, когда это было, там шел ремонт трассы М1, то есть главные дороги Беларуси. И вроде как с тех пор ничего не изменилось То есть рабочие немножко подделали Потом их куда-то сняли, они перешли на другое место А там так и осталась Снята часть покрытия асфальтного, да, то есть такая яма И она вот там остается Незакрытая, большой участок Вот, их куда-то перевели Неизвестно куда То есть это на главной дороге Уже сколько, третья неделя наверное идет Нифига не могут сделать Я уж не говорю про какие-то второстепенные там дороги там проекты, наверное, на полгода, на год э, стоят. Это при том, что нам даже Европа выделяет какие-то гранты этому государству, Лукашинскому. Куда они эти деньги деют, я не знаю. Ну, видимо, куда-то деют. То есть это вот так вот. Сплошной обман везде и воровство. А теперь еще интересная вещь по поводу ответов. Смотрите. Тутбай сообщает, Минлесхоз, спецлесхозу запрещается устанавливать новые и менять вид существующих крестов в Куропатах. То есть это по поводу запроса того, вот на каком основании там они снесли кресты и все остальное. В общем, ответ такой, а никаких согласований и разрешений для благоустройства, которое проводилось в Куропатах 4 апреля, не требовалось. И при этом в урочище разрешается проводить работы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Проведение археологических исследований, санитарная рубка деревьев и кустарников. Но э, собственнику территории, Боровлянскому спецлесхозу, запрещено устанавливать новые и изменять внешний вид существующих крестов. Э, ну, это вообще-то очень странно. Э, изменять вид существующих. То есть, оснос крестов, это разве не изменение вида как бы, существующих? То есть, они взяли и снесли около сотни крестов. там Штук 70, наверное, mm -hmm. деревянных и 30 металлических и вот это они видимо не считают изменением внешнего вида поставили эти ворота непонятные ограду а теперь еще пришли фото еще и лавочки поставили то есть как уже шутят, это парк репрессии имени сталина имени сталина и лукашенко и вот остался последний штрих про который как бы мы шутили но это такая такая грустная шутка Осталось только поставить на Голгофе там ларек по продаже мороженого, напитков и сахарной ваты. Как бы приходите в парк имени Сталина, там посидите с, это, с друзьями, там с подругами, посмотрите на закат, выпейте пивка. Короче, просто жесть. Вот на чего докатились. Лукашенко полностью изменил суть этого мемориала. То есть это уже не скорбный какой-то мемориал. В честь жертв репрессий сталинских, да? То есть, который должен напоминать людям о том, что там произошло. А это такой веселый парк для развлечений. Да. А вот еще по поводу русского мира. Телеграф сообщает, э, сайт Телеграф. Русский свет. У Беларуси системно... Представ, Представляют а, не неопаганцы и псевдонауковцы. Историк Александр Гронский, який стоит на позициях заходня русизма и 31 белорусов, русских и украинцев, выступил а, со изнишальной критикой представников русского света у Беларуси. Вот тут какая-то фотография с Россией культуры. Гронский означает, что сам термин русский свет стал негативным. Усприматься не только в Украине и Беларуси, а Лена и у самой России. Однако Ион пропонует не отбавляться от термина, а надать ему новый сенс. Артикул Гронского Русский свет у Беларуси проблемы, перспективы и погрозы был надрукован на сайте «Заходняя Русь. А до Хэтэха он был охуенный на конференции у Москве. Историк означает, что до формирования негативного образа русского света в Беларуси Спрочинились и сами представники этого света. Ну как бы да, хирурги всякие вот такие, персонажи странные. Особливо досталось представникам Реестра Русского Света, людям и организациям, которые активно сопротивляют с Россотрудничеством. Например, был процитованный артикул нашей Нивы про лидера Руси Молодой Сергея Луща. В расследование один из поплечников Луща с початку выявленные на фото у майцы с надписью 88 ну кто знает кто знает что такое 88 значит да? 1488 надо было еще ему написать чтобы вот вообще прям все все догадались о чем речь у него фашистской фашистов это личба означает хай гитлер это вот да вот эти люди они кстати празднуют 9 мая победу над нацистами да и любят сталина ну это, это ничего это, это так вот, а наступной на фотсы хлопец раздае георгиевские стужки. То есть ну про георгиевские ленты мы тоже знаем. фотография бобруйск, 44 год георгиевские ленты георгиевские знаки, то есть ну, это все тоже, все тоже символы нацизма как бы ничего тут нового. А, таким чином георгиевская стужка и русский свет оказались связанные с неонацистами их это не один и приклад Пишет Гронский. то есть это пишет представитель русского мира это не поляки там это не, не как-то называется не подделка сделанная в польше это вот гронский сообщает на, на своих там русскобирных изданиях. Нет, ну, я понимаю представитель объясню почему он это говорит он хочет они, он хочет чтобы про русские про кремлевские сми сменили тактику да я и понимаю чтобы это. Я просто говорю тем, что вот сейчас ватники, допустим, могут набежать потом, ну, куда будет смотреть это видео и скажут, типа, ну да, вы там подсунули какую-то статью, это там какие-то змагоры критикуют, типа, это все неправда. А я говорю, нет, это ж Гронский пишет, это ваш человек, русскомирный Да, он так, жалуется это, на то, это, что, что зашкварили... Как, как, как позиционируется лучший русский мир белорусов? Вот с какой точки зрения он позиционирует. Да, белорусы... я понимаю. Я просто это представляю как бы чуть по-другому. То есть, что кто это пишет? То есть, сам Гронский признает, что да там неофашисты, что там зигуют и прочее. И Георгиевские ленты. Да, чтобы не зиговали и представляли русский мир в другом, более локальном свете. Чтобы мы покорились Кремлю. И вот, вот, что он хочет сказать другое представление, вот о, о, другое позиционирование, если быть точно. Ну, ну, да, он кстати. вот на то и указывает, Но... что типа они настолько это... разошлись что уже просто как бы все попутали глазки он же за это это который подавлял восстание 1860. нет так я уже прочитал о том кто такой Гронский, как бы сказал что это западно русист этим как бы все сказано что западнорусист это понятно что за идеология то есть это надо смотреть отсылку что такое западно русисты кто не знает да и у нас как бы таких товарищей вообще много было гигины всякие криштаповичи таких персонажей было дофига в общем, просто суть такая, что русскомирцы сами признают, что они конкретно зашкварились. Подумайте, если они работают у нас в АМА. Вот, значит, дальше, что он еще пишет. Сирот белорусских интеллектуалов, представников несистемного русского света, так и он называет близких до себе по духу прохильников захождения русизму, назирается досыть резкое дистанцирование от вызначения себе часткой русского света. У першу чергу это связано с тем, что эти интеллектуалы не хочется, чтобы их ассоциировали ни с прохильниками от а роджения свастики, ни с псевдонауковцами, ни с неоязычниками, ни с оборонцами белорусского коллаборационизма. Супросы с русским светом становится токсичным, а самым, самым дискредитующим для интеллектуалов является супросовництво с соиниками и посольствами России означает александр гронский вот значит широкие распасюд нейтрального наполнения термина русский свет урат тистане магчимом на ура тистане махчимом коли у якости иллюстрации представников русского света будут выступать не фашисты ну короче да признает что э, провалился. Короче говоря, вот э, они поняли, что свой нацизм русский, они неправильно представляют другим народам. Да. И что нужно этот, э, нацизм представлять более в таком светлом свете, грубо говоря. Более светлым, более, более... мягким. Открыто не зиговать, э, не носить такие всякие майки не открыто не, со, не взаимодействовать с этим с российским посольством Или, то то есть, более вот автономно того, является представительство русского мира то есть брсм все остальные это и есть то есть совки это и есть представительство русского мира то есть он хочет сказать что нужно быть типа совком тогда для тебя не докупается что ты типа русский мир продвигаешь и представляешь то есть они не смогу для тебя такого то есть ну, то по -то поводу -то... брсм а это Чисто лукашенковская организация, попытка создания комсомола да, но лукашенковского. Но, сена, но подожди, не, не перебивай, и... подожди. Это чисто лукашенковская организация на самом деле, которая ну такая себе, мало полезная. У нее идеологии особо никакой нет. То есть есть идеология белорусского государства, которая говорит, что как бы, там, надо защищать режим и не прочее. Идеология есть сово, возрождение совка империи, белорусской империи, да. Нет воссоединение, нет, с нет, воссоединение с Россией ⁇ это конкретно российские разные организации. Лукашенковский БРСМ создан с одной целью, для того, чтобы заменить вот Комсомол, который раньше был. То есть он создан комсомол. для служения режиму конкретно Лукашенко. А то, что эту организацию разложили, и она полностью инфильтрована там всякими рускобирными ватниками, это как бы изначально такого не было смысла. Ну по факту так она же является то есть ну, просто Сталина, дело в том что люди которые там состоят да. они в основном там состоят э, так чисто по факту и Нет, это в основном без идейные всякие э, всяк всякой Вот там есть идеи и немало да него да не очень видно не встречал идейных брсм овцев русский мир это совсем другое То, что связано с бросаемым это конкретно вот за луку то есть вот это, то есть, вот это про это и говорит грозки То есть, вот через это, мол, эти организации про можно представлять русский мир. Это просто идеально в их случае. Ну, по сути, можно его слово свести это к тому, такая. что не надо палиться просто так сильно. надо Действовать более мягко и э, непросто. Да, быть, быть совками, продвигать русскую культуру через совковую пропаганду. Идеально. Выясни, ну про социализм он вообще, кстати говоря, не говорил. Западно-русисты они больше про империю, а не про СССР. Да, какая культура была. Не-не-не. Это разные вещи, Фридом. Не надо как бы путать. Тут немножко о другом речь. Эти в первую очередь за они не ассоциируют себя конкретно там с коммунизмом, например, или социализмом. С империей, собственно говоря, российским. Ну, совок не просто говорю как они могут себя позиционировать чтобы до них не могли докопаться это просто идеально в их случае а вот еще интересная новость белсад сообщает что министерство культуры потратить на это миллионы долларов белорусские теле и кинофильмы повинны заменить замежные то есть все надо снимать такое кино, чтобы вообще там заменить контент из Голливуда, там, из Болливуда и прочих таких вещей. Ну, громкое заявление на самом деле. С РФ Ну, с РФ, это как бы, знаешь, они сказали именно а, заменить иностранный контент. То есть не только РФ, но я так понимаю, и западный тоже. То есть, прям вообще замахнулись на многое. Но зная, что у нас получается, когда государство за что-то берется, как бы, но ну, я могу уже сразу сказать, что у них там получится. И вот они говорят, что это не блакитная мара националистов, а в основа Министерство культуры Юрия Бондера. У размове Тебураки, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий рассказывает, чему концепция, почему концентрация на властной киновотворчестве добры, а тяжко оживляльный план. И что тут пишут? На кинематографию республиканского бюджета селита выдасткован на 5,5 миллионов долларов. Кошт ну шумелый киностужки «Крышталь» от белорусского режиссера Дарья Жук склал коля 600 тысяч долларов. Гость программы «Размова» Стебураки Тарас Тарналицкий зазначая, что грошей у Минкультуры достатково не стоят алентал. При этом зазначая гость программы коли размова идея про создание национального материала, больше важно, про что он сделанный, чем то и на какой мове. Он кажет, что мова ⁇ это невызначальный момент у национальности контенту, и он может быть и про российском, и там и про геттом белорусский. Ну, то есть он сводит к тому, что главное, короче, не про НКВД снимать, и не про то, что у нас там делают про советских разведчиков там, там типа как в августе 44 и такое, как у нас любят делать, а такое более национально ориентированное, то есть можно и на русском языке, но в принципе чтобы связано с белорусской культурой, с историей и прочее, они а топить за русский мир, то есть вот к чему сводит И также он по сути говорит, что деньги есть у Минкультуры, достаточные, до да, чтобы что-то толковое снять. Но нет людей, которые бы за это взялись. Организация дуба просто пилит эти деньги, вбрасывает в какие-то мусорные проекты, которые как бы ничем не заканчиваются, и все. Потому что государство не заинтересовано, как всегда, ни в чем. То есть чиновники им какая разница, подписали там бумагу, все там, деньги попилили, а будет с этого что-то или нет, им главное отчет дать чиновникам, а не результат. Вот. Дальше еще. Белта сообщает о том, что Беларусь будет готовить китайских медиков, а Китай поможет с производством оборудования медицинского. Ну, Лукашенко в Пекине был, как всегда, и он там договаривался. И вот в частности подписано соглашение между Беларусским государственным медицинским университетом и Международным образовательным альянсом Ассоциация западного и восточного образования о привлечении китайских граждан на учебу в Беларусь. Оно позволит работать в этом направлении достаточно ритмично и плавно. Интерес к нашим учреждениям образования колоссальный, в первую очередь к Белорусскому государственному медицинскому университету. Рассматриваются и другие площадки. Витебский и Гродненский медуниверситеты, рассказал журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко. Сегодня мы не говорим о цифрах, мы здесь прокладываем дорогу. Я не сомневаюсь, что мы получим значительный интерес со стороны китайских студентов. А компания, с которой мы подписали соглашение об образовательных услугах, заинтересована в том, чтобы развивать иные формы сотрудничества, вплоть до открытия китайских институтов на территории Беларуси. Но это далекая перспектива. Вот. Кроме того, в Пекине подписали меморандумы РУП Медтех... «Медтехноцентр» по вопросу создания совместных производств в Беларуси медоборудования с компанией «Биолайт» жухай город Шухай, китайский, системы мониторинга пациента и компании Medical Industry, Шанхай, операционные лампы, медицинскую мебель, рентгеновские аппараты, мониторы пациентов, автоклавы и ну и прочее, короче, всякое делать. И какие комментарии? Значит, то количество коррупционных скандалов, которые в последнее время вокруг этой темы закупками оборудования, ну известные этот как он там medical gate или как она там назвали это дело когда посадили там кучу чиновников белорусских за коррупцию в медицине а теперь они видимо хотят это исправить а договариваются с китайцами по производству оборудования вот, вот тебе альтернатива Ну тогда они же пытаются искать разные средства для того чтобы но это больше связано, я думаю, с финансовой стороной, чем с политической, потому что ну Китай а финансовый интересов... разве это не политическая Не, ну в том числе просто тут видишь, в чем дело. Они ищут просто новые рынки, чтобы привлечь людей, да там иностранных студентов, у которых есть деньги, чтобы они здесь учились, потому что наше население обнищало и я думаю просто желающих может столько не будет на эти места платные. Привлечь китайцев, китайцы будут там платить, учиться. А... Нет, ну, у нас ну, нормально, кстати говоря, тоже я, который... Неважно, там э -э приезжают, есть китайцы. Так да, китайцы были любые раньше. Сейчас хотят, чтобы просто больше их было. Ну, это как бы, я считаю, нормальная инициатива, на самом ну, деле. Да, так... скоро на китайском будет больше, чем на белорусском. А да, кстати, их уже, по-моему, в некоторых местах побольше. То есть даже не в Минске, а и в областных центрах, в Могилеве там на вокзале продублировано на китайском. Так что развитие идет с Китаем, в том числе. Китай это альтернатива России. Лукашенко пытается как противовес китай использовать, в том числе. Так что скоро будет третий государственный китай Да, кстати, мы к этому идем. Вот, теперь немножко опять переключимся на плохое. То есть, вот суд. Белсат сообщает, что суд спынил справу супротив журналистов Белсата за материал, який робили Нияны. Суд Ленинского района не 24-го Красовика спынил справу удочинение журналистов Белсата Олеся Денисова, Алексея Кайриса и Катажины Ляудацкой, яких спробовали протягнуть до отказности за небыто выробленный ими материал про композитора из пивака Шислава э, Немана. При том, что этот материал робили иншие журналисты То есть делали одни, а судить хотели других Как всегда у нас все происходит Вот, и значит Что здесь говорят У этих титрах написаны Зусим иншие Три прозвища людей, которые работали Над передачей, и он просто Поплыл, он не ведал Польской мовы, не текавился Что это за люди и что было Написано у титрах отзначил корреспондент но это как бы а квалификации о квалификации наших комментов то есть представник шучинского шучинской милиции до да, щучинского рвд он их обвинял в этом типа хотели им пришить я так понимаю 22 4 по моему да, изготовление незаконной продукции сми или что то такое вот и оказалось что просто Обвинители, они не умеют вообще читать по-польски, они не, не прочитали титры, то есть они просто привлекли этих трех человек, а оказалось в титрах там совсем другие люди написаны. Их, их имен там нет, и поэтому, соответственно, все обвинение развалилось в суде. То есть все закончилось тем, что их отпустили. Но, как бы как всегда, не извинившись ничего, административное дело не открыли на том спасибо ну, а теперь к вещам посерьезнее анархисты то есть вы наверное тоже знали думаю что да, следите за новостями по поводу задержания анархистов так называемый пикник анархистов то есть в чем суть анархисты в пресской области под брестом съехались 11 человек для того чтобы устроить там веганский пикничок без алкоголя без там чего-то запрещенного Просто поговорить, провести время. Ну, милиция, естественно, за этим следит, за анархистами. И туда приехал омон вооруженный омон Там всех заломали, избили. То есть угрожали, как всегда пытали, там держали их где-то там в камерах. Ну, там есть фотографии, то есть последствия. Лучше анархистов топить за эту допию, которая вообще не Лучше топиться. За соблюдение законов рыночной экономики а, и речь, так далее, речь тут freedom как бы не об этом тут речь конкретно о происшествии с анархистами то есть как с ними обошлась власть то есть суть такая что их задержали 11 человек а, насколько я читал задержали даже и других еще предварительно тех кто туда не попал что пишет Белсат об этом? То есть я вот открыл статью конкретно Белсата и пишу, что анархистов, яких затремали, под беростем провели пиратрусы. Ну, то есть обыски. Правоховники поздно у вечера 22-го красавика зладили пиратрусы у двух младенов Зменска и одного Городинского активиста. Про это поведомляет активист Вячеслав Касинеров, но ну, это анархист известный, если вы не знаете. А на какой подставе отбылись пиратрусы? По Кульневе дома. У хлопца... Забрали компьютеры, улетки, баннеры, да иншие речи. При этом активисты доведались от батьков, сами яны были э, позадобом. То есть, когда их не было дома, у них провели обыски у анархистов. Ну, власть боится, конечно, анархистов, потому что они неподконтрольны, и поэтому они их жесточайше прессуют. У многих возникает вопрос, каким образом они отследили вообще анархистов, что они там собрались. Тут как бы вопрос спорный, некоторые считают, что через телефоны и другие, что предатели в группах есть э, всякие сексоты, которые э, контролируют там, что происходит, и кто-то типа слил информацию по поводу мероприятий, либо персональная слежка за кем-то конкретным, и она вывела как бы на всю компанию, то есть вариантов тут много. А суть такая, что чем закончилось все, э, задержали 11 человек, так, у всех затриманных выпустили из изолятора часового утромвания. А потом, да, через там сколько-то день, по-моему. Вот. А суть, все, задержание проходило так. 20-го Красовика, специальный отряд худкого рогования, разом за Маповцами, штурмом Узял а, летище, где собрались все компании, за 11 анархистов. Удельников анархистского лагеря забрали и затримали, некоторых катовали окунали головой в туалет, при этом никаких показаний у не потребовали, только э, переписали особистые известки и отпустили. То есть, причем, э, некоторые из самих анархистов говорили, что над ними там издевались, а у одного в адрес одного отпускали шутки такие ксенофобские типа вот ты там выглядишь не славянская у тебя типа внешность да а, там девчонка одна была ее тоже там называли всякой там курицы и шмарой там и как угодно короче ну они себе позволяли все что угодно так и неудивительно угрожали что их там опустит что там их изобьют и вообще их хорошо было прострелять то есть ну что пришить сразу вопрос кстати это я уже слышал не раз Такое вот высказывание, когда представители наших силовых структур говорили, что э, как нам надоело с вами возиться, проще было бы просто расстрелять, как при Сталине, и все, и, и закончить быстро дело. То есть это вот показывает о том, кто как бы у нас правит и кто находится в силовых структурах. То есть потомки этих НКВДшников, потому что некоторые спрашивают, типа, почему куропаты, почему вот это все происходит, эти рестораны. Ну, когда такие люди, которые говорят, что... Просто надо было бы вас всех расстрелять и все. Ну, оно понятно, почему все так. И опять хорошая новость. Весна сообщает, что у города осудили Анжелику Борис, а от администрационной отказности вызволили. Суд Ленинского района города 23-го Красовика разглядает административную справу. Анжелики Борис. На старшиню непризнанного официальной уладой Союза поляков у Беларуси гражданская милиция склала протокол про небыто администрационное правопорушение по артикулу 23.34, незаконное мероприятие, а за несанкционованное проведение усоковику бегущего года традиционного свято Козюки. Что это за свято даже сложно себе представить. Вот. Так, справу разглядая судья Алена Петрова. как поведомляя правоборонца Виктор Сазонову, подтримать ворис пришло вельми шмат людей. Яны э, с тяжкостью сместились змести, э, у судебной зале. То есть, вон набилась целая толпа, чуть влезли. Это сябры союза поляка, у Беларуси, так само правоборонцы, журналисты. Э, и, значит, чем закончилось все? 14.05 перерыв. И суд постановил, с причиной, с причиной малозначности правопорушения вызвать Анжелику Борис от администрационной отказности. То есть, как бы, не признали виновные, так понимаю, освободили. Вот. В Слонями хотят поставить памятник Льву Сапеги. Наша Нива... Поведомляю, что все услонями у пройдет день белорусского письменства. Менавида до этой падеи и плануется открыть помник Льву Сапеи. И вот так он будет выглядеть. Высота будет около 4 метров. Планируется, но выше 3 метров. И вот так примерно будет выглядеть памятник. Гетман ВКЛ. И великий канцлер Лео Сапега в 1586 году отрымал у кирования Слоним. По его просьбе в 1591 году городу было дадено Магдебургское право. Подарованный герб, на яким намалеванный лев, який отрымая золотую стралу. За час его кирования Слоним стал развитым центром Рамёстову и Гандлю. И вот в честь этого хотят поставить памятник Сапеги. По крайней мере, не Суворов и... Не, этот, как, не Пушкин там никакой. Хотя бы Сапеги. И на том спасибо. Кстати, я слышал, Фридом, интересную новость. Ну, такой как бы слушок, что где-то в Западной Беларуси хотят поставить памятник и Острожскому Константину. Вопрос, а почему же не там, где была Великая Оршанская битва? Ну, в том-то и дело, как бы. Когда здесь... Кремль имеет огромные полномочия, естественно, там, где надо, такой памятник не поставит. Однако, конечно, хотят поставить памятник, но объясняют это тем, что типа у Острожского было какое-то имение там не то в Гродненской, не то в Брестской области где-то там, и поэтому вот там хотят в западе поставить памятник Острожскому. То есть Памятник Костюшка уже там есть. Это как бы лучше, я считаю, чем ничего, но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы памятник был там, где надо. Если уж не на самом месте Аршанской битвы, то хотя бы в городе, вместо памятника Ленину, например. Потому что памятник Ленину есть еще один в районе Дворца культуры Льнокомбината. То есть, я думаю, одного Ленина было бы вполне достаточно. Вот, еще интересная новость. Кстати, вот мы зашли о памятниках о Ленинах и о коммунистах. А вы знаете, что прошлая неделя ознаменовалась э, очень интересными как бы датами, да? В субботу, в прошлую, 20 апреля, был день рождения Гитлера. То есть, очень почитаемого человека среди неонацистов э, вообще и неонацистов русскомирных там всяких этих, которые вот... Хотят тут нам насаждать русский мир, там свою культуру и прочее. А 22 апреля было день рождения Ленина, так вот. И представьте себе 149-летие Ленина. По этому поводу в Гродно собрались коммунисты. Вот мы видим гродненские коммунисты, их немного, но они как бы все в тельняшках, большинство видно. Еще, наверное, Ленина помнят даже по виду. Ну вот, значит, ну не все, тут видно, и не очень старые, но в большинстве своем вот видно, какие-то заслуженные деятели БССР, бывшие члены партии, наверное, вот они принесли цветы, что-то там зачитали, и чем примечательно это, лозунгами пророссийскими, то есть они заявляли о том, что, как вот написано в заголовке, только Москва, мы никто без Москвы и все такое, то есть за русский мир, за путь объединения путинской россии то есть они себя показали как предатели как пятая колонна вот тут памятные фотографии Вот их тут комментарии разные. То есть смотрите, говорит здесь какой-то вот из вот этих представителей, люблю символику российскую кажа мужчина, какие представляется у Владимиром Ковалевым и <кười> героев. <кười> Что? Подожди, я сейчас читал, ты меня перебил. И героев я поважаю. Тут Сталин и Жуков, я их люблю, говорит. И наша семья была под ярмом коли немцы отступали у четвертом, а с детей немцы кровь хотели брать а советские войски нас окружили и вызвали а вот другая женщина тут по моему да говорит что учора треба было киселева поглядеть ну, то есть все там на этом как бы их образ можно завершить машина со сталином а что ты хотел сказать бывшие пионеры Комсомольцы. Бывшие октябрята, потом пионеры, потом комсомольцы, потом кандидаты наступления в партию, члены партии. Ну, как бы путь такой. То, что они почтили память Ленина, в этом как бы нет ничего страшного. Если люди придерживаются коммунистических взглядов и им нравится Ленин, пожалуйста. Проблема в том, что они при этом зачитывали пророссийские, пропутинские лозунги. О том, что нам путь в Москву, кроме России, без России мы никто. О том, что там Киселева надо было посмотреть. О том, что наши герои Жуков и кто там еще, и Сталин. Вот это вот, это проблема. Все это настоящая пятая колонна в Беларуси. Вот тебе, собственно говоря, фашизм только под, под русский фашизм под маской коммунизма. То есть совка. Вот тебе идеальное позиционирование, кот. О чем я и говорил. Вот. Еще довольно интересная новость. Белта сообщает о том, что из союзного бюджета за 20 лет на славянский базар выделено было около 500 миллионов российских рублей то есть прилично так спонсировали сейчас насколько я понимаю финансирование упала последние годы ну как и вообще приток денег из россии и поэтому славянский базар стал поскромнее немножко чем в жирные годы не ну почему на вот эту реконструкцию из союзного бюджета этого брестского на то. славянский базар в Витебске проходит. Я говорю про славянский базар. Это конкретно песенный да, фестиваль, ну, да? Это фестиваль уже. Про колхозное, про не знаю. Ну да, про колхозное мероприятие непосредственно. А тем не ну, менее нафиг. только из союзного бюджета 500 миллионов, вдумайся в сумму, 500 миллионов российских рублей было выделено только на этот базар за 20 лет. Да, и россиянам, что, не жалко денег своих? Ну, так тут, видишь, в том числе это, наверное, связано... Я бы не сказал, что прям какое-то продвижение русского мира. Это скорее просто попса, Киркоровы там всякие выступали. Хотя, возможно, некоторые там спичи были связаны с русским миром, там чем-нибудь таким, хотя я не думаю все таки Я думаю, что больше попилили, скорее всего, чем реально там куда-то пошло. Потому что 500 миллионов только из союзного бюджета, а плюс еще наши выделяли основ... ну, основные это деньги. С нашего были бюджета. Так что, такие просто астрономические цифры. А, так, а какие еще новости интересные можно было, можно было бы обсудить? В принципе, основную подборку как бы я сделал. Что-то стало неактуальным, потому что вышли потом более свежие сведения. Например, по поводу Чернобыльского шляха, когда появлялись сведения о том, что акцию там. Короче, да, это основная мысль. То есть все говорят, что типа народ у нас такой, такой. Нет, народ у нас нормальный. Дело в том, что у нас, во-первых, монополия СМИ, абсолютно. То есть только только про кремлевские организации, только, ну, только тв и блогеры, как мы видим, их становится, они пучкуются и так далее. И некому протестовать, этой контрпропаганде делать непосредственно. Протестать этой пропаганде про Путинской, то есть никто все ждут пока кто-то за них что-то что-то решит и так далее. По поводу вот этих чернобыльских шляхов, активизмом нужно заниматься самим, собирая самим подписи, если вы, вам не все равно вступать там, в те же организации или поддержать рублем, России что они делают и так далее, то есть что можно в принципе сделать, вот, вот твои предложения, вот в принципе. Да, кроме кстати, вот Фридом тут сказал по поводу поддержать рублем, да, это тоже очень важное дело. Не забывайте про донаты, а то донаты как бы давненько уже закончились. Ну, независимо от того, будут донаты или нет, я планирую на неделе, скорее всего в среду, съездить в Куропаты еще раз очередной. А, возможно, удастся там а, поговорить по поводу некоторых вопросов и кое-что там еще снять, я думаю. То есть посмотрим. Стрим, наверное, будет, но кроме этого, я думаю, там сделать и кое-какие оффлайн-записи, потом, может быть, смонтировать ролики. В общем, посмотрим. А может даже будет не стрим. А именно так сделаю интервью определенные да, на разные темы, а потом это все выдам. То есть в любом случае я туда поеду. Если вы хотите еще больше каких-то мероприятий, там, да, посещения, чтобы были стримы, то не забывайте про донат, потому что поддержка необходима. Это код, там ты не прочитал еще пару новостей, я их последний скинул. Там, по поводу каких-то, по поводу куткостный режим. Что как можно исправить это положение, тоже хорошая акция. То есть каждый может это поддержать. То, кто, кто не равнодушен, рассказать знаком по этому поводу. Ну, то прочитай новости. последние там я скинул. 5 штук, а, ну, на самом деле, сегодня я смотрю, вот Новый час выдал статью о том, что э, противники аккумуляторного завода снова собрались на площадь берости и пишут, что людей пришло... Как бы совсем не густо. В этот раз. Так, что тут у нас говорят? Так где-то тут была цифра. В начале в заголовке там фигурировала что около 70 человек. То есть это прям да, совсем... ну, потому что людей просто паза да, просто. Раз. Ну, просто закупали, пазу Просто куча людей оштрафовали, там 19 человек, насколько я видел. И люди, ну, то есть, видят, что это делаешь, что делали, и решили не идти. Понять можно людей, потому что запугали. Но, в принципе, берут только же, только активистов, по факту, и организаторов. Так что не понимают, что правильно. люди боятся. Нет, так а, отсека, отсекают голову, как говорится. Если ты организуешь просто смотри реально ответственность на себя то всегда берет власти они делают как обычно то есть Подожди, убирают самых, самых таких да власти. совершенно верно и потому что пункт пропаганда от чесноков наш гомель на них как раз таки типа что они нейтральны но при этом они куча роликов делают про петрухинов и всех остальных полевая грязь вот Дело в том, что логика властей здесь совершенно понятна. Они пытаются отсечь голову, потому что на самом деле в любом протесте, как всегда, то есть как бы там ни говорили, централизованный, не централизованный протест, все равно есть более активные люди, да, лидеры, которые выделяются, локальные, которые, собственно, берут на себя определенную ответственность, говорят, куда там идем, в какую сторону, то есть занимаются изданием каких-то листовок, печатных, да, они ведут группы, где оповещают людей, куда прийти, как... То есть все равно есть ответственные люди, как ты говорил. Подожди, так вот и естественно на них давит для того, чтобы запугать остальных. Во-первых, чтобы сломать акцию, потому что если отсечь ответственных людей, их, например, посадить на сутки, скажем, да, или там задавить штрафами, то тогда таким образом можно по их мнению, да, властей разогнать протест. То есть остальным неповадно будет, они пытаются запугивать, воздействовать по всякому. И иногда им это помогало. Вот это удается. методика мира, то есть так всегда делали, да. секали, упивали, не упивали, то есть всегда уничтожали всех самых лучших. То же самое касается и власти, то есть Каталова уничтожали верхушку, начинали с верхушки и их заменяли своими людьми. Как делали в СОВКЕ, уничтожали полностью интеллигенцию и своих от Кремля посылали. Русификацию делать в остальных республиках. Что в Украине, что в Беларуси. А, кстати говоря, Фридом, а, тут важное замечание в чате сделали. А, Пасха же. И поэтому многие тоже не пришли. Многие же на кладбище в воскресенье едут. Там могилы убирать. Там такой вот. Кто-то ну, в храм да, ходил. потому недели тоже самое было. Да, то то же самое. Да, тут Пасха. Пасха у... А Брест мы же не знают, что там много котов. Ну, брез же это за. Mm -hmm. Так вот, значит, нет, так там все равно ж много православных, там же не только католики, поэтому многие Пасху отмечают. Так Но что да, скидку на это сделают. В на Понятно, короче, да. Вот, смотри, по поводу Чалова я смотрю вот новость. Удельникам несанкционированного Чернобыльского шляху досылают протоколы про то, что вот ты говорил Чалу, мы выписали протокол, да, действительно. Такий лист с милиции отрымал экономист Сергей Чалый. Вот, это я так понимаю, тут фотография его протокола есть. Сейчас я выведу, открою браузер и покажу вам. Собственно говоря, Еврорадио опубликовала такую статью. Смотрите. Вот такая вот фотография в качестве иллюстрации. И что они пишут? Что Чалай написал. Массовые акции просто устешили. Написал Чалой на своей сторонце у Фейсбуку, маючи на увазе, что сё это в уголе было отмененное, и традицию исти чернобыльским шляхом поднимали меньше за 100 человек. Олег это полечили уся ровно массовым мероприятием. А, вось, в документе, складенным лейтенантом, Терлюком Виталем Ивановичем. Сирот инших опозначено, что Чалы 26-го Красовика, удельничал у массовом в уличном шесте по улице Сурганова и Орловской э, у Минску до, до памятного знаку Ахвяром Чернобылю. Так само там позначено, что экономист нигде не працует и среднюю середнюю эдукацию. Э, Тобок он дармает и... И как там? Не очень короче обосрали его и а, обвинили там в чем-то и хрен знает что вообще то есть указали что он не работает до да, что дармоед что у него среднее образование и еще выписали штраф я так понимаю а, так вот значит 26 красовика несколько десятков человек прошлись и 6 мухон вот да тут вот фотография протокола Вот она, фотография протокола. А я то туда не пустили. Ты, ты видел стрим, э, то есть там этот оператор, точнее этот журналист был сато, хотел взять интервью у студентов, но все сразу же и ее. Ну да, это на самом деле нередкое явление. Я сам с этим часто сталкиваюсь, что многие говорят не показывать лицо. Это довольно странно. Тихари все равно видит все поэтому не показывать лицо они-то там снимали на камеру. Ну, там, как бы... просто студенты там было куча людей есть то пош... так по поводу теперь дорожных знаков и будем уже заканчивать выпуск а то он уже затянулся вот, Завилыч сообщает, выпустили наклейки с фразой Лукашенко про худкостный режим, которая стала мемом. Баконовый худкостный режим. Наклейки на машины. И вот уже кто-то клеит. Показано, что придумали налепку. лепку. Баконовый худкостный режим. Требожнеек оборонить худкостный режим от русификации. Ну то есть тогда мы помним, что Лукашенко сказал, что надо переделать. А то водители из России, которые приезжают, они могут не понять, что там написано и не выполнить требования. Интересная формулировка такая. Вот. Всем, кто в чате присоединился поздно и не понял, в чем суть, посмотрите стрим. То есть все это уже было разобрано. По второму разу повторять не будем. Ну что ж, на этом мы тогда заканчиваем стрим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Не забывайте репостить видео, ставить лайк. Это важно. Да, не забывайте про донат.